всем привет ребят сегодня Дима приехал на грубо говоря на испытание прошивки мы вот сейчас попытаемся попробовать кое-какие калибровочки поменять и что мы еще сделали сняли дроссель Решили его почистить, потому что некие нарекания у нас там были по нему. И, ну, сняли, соответственно. Правда, очиститель у нас не было, тряпочками пошкрябывали, все вроде нормально. Чистенько стало. Да, дроссель здесь уже не Дельфи, а китайский аналог его. Судя вот по маркировке, если видите, как бы тут все понятно. Но это не значит, что этот дроссель плохой. Он даже чем-то лучше, потому что по механической части он гораздо правильнее и надежнее сделан и что хотел еще сказать по дросселю соответственно в закрытое типа состояние свободное он закрыт не полностью сейчас покажу как видите вот и можно дожимать его то есть ну, это специально сделано чтобы там мои шестеренки не долбились и все остальное в упорах и самое главное что хотел сказать многие сейчас изменяюсь блин попробую я как вот блин одной рукой конечно неудобно подержит он жесткий там смотри да да да все спасибо вот дроссель Полностью открытый это Когда У нас Положение 90 градусов Видите, вот, вот это типа полностью открытый Дроссель Но фактически многие делают В прошивке открытие 100% А 100% Вот я сейчас рукой доведу, видите Что получается Дроссель у нас начинает уже закрываться Поэтому везде в прошивках Стоит 95% То есть вот это вот положение 100% открытия, это как, как бы 95% в прошивке. Потому что 100% это вот уже на закрытии идет в обратную сторону. То есть вот такая тема. Сейчас мы это все поставим э и попробуем покрутить наши калибровочки. Да, я сегодня снимаю на мобил, у меня что-то камера с собой взяла, она зараза аккумулятор разрядился. Поэтому приходится на мобилку снимать, и неудобно иногда, там э, держать просто удобнее сейчас мы это все поставим на машину прикрутим и посмотрим некие параметры которые нас интересовали так, такое познавательное видео, коротенькое бля. Э, и значит э, ну не забываем подписываться ходить там э, под видео, жмем колокольчики все остальное так что да, и смотрим другие видосы. Ладно, в общем, всем пока и до новых встреч.